Всем привет! С вами снова я, Ирина Быстрова. Сегодня мы будем делать вот такие приятные мелочи для декора. Они могут пригодиться как любителям декупажа, скраббукинга и других видов рукоделия. Их я сделала сама, и сейчас расскажу, как я это делаю. Для работы нам необходима силиконовая формочка с любым рисунком, какой вы хотите. Белая полимерная глина, в принципе, не обязательно белая, любого цвета. Полимерная глина и какой-то широкий нож лезвия. Итак, нам нужно просто размять глину. Берем немножко больше, чем могло бы влезть в нашу формочку. И разминаем ее хорошенечко в руках. Когда она станет мягкой и податливой, она будет готова к работе. У разной глины может быть разная плотность. Есть глины более мягкие, воздушные совершенно. Есть такие более плотные, которые требуют к себе больше внимания. Мы берем нашу формочку и постепенно заполняем ее нашей глиной, хорошенечко проходя, заполняя все-все мелкие отверстия, которые есть в нашей форме. Кроме глины можно воспользоваться жидким пластиком, который Сейчас продается в интернете. Можно найти его в большом количестве. Тогда получатся пластмассовые формочки. Можно воспользоваться вот такой глиной. Конечно, можно использовать и самозатвердевающую глину, и а, соленое тесто. Ну, я думаю, изделия получатся немного более хрупкие, чем из запекаемой глины. Но, я думаю, там уже все... Мои формы заполнились, все детальки. Теперь мы берем лезвие и прямо по краешку нашей формы вот такими движениями к себе желательно в одну сторону вот это движение делать, чтобы у вас ровненько все срезалось, чтобы у нас был низ аккуратный, ровный. Не обязательно это можно сделать в один прием, можно в несколько приемов. Бывают совсем ажурные формы, когда приходится слоями снимать вот эту оставшуюся глину, чтобы ничего не вытащить, не повредить. Вот это пока еще не готовая форма, то есть еще много сверху. Нам нужно, чтобы было прям ровненько-ровненько, чтобы ничего сверху лишнего не выпирало. Желательно на этом этапе сразу продумать, как вы будете использовать эту форму. Если она будет куда-то приклеиваться, можно внутрь сразу поместить, например, магнитик. Туда его вдавить. У вас эта формочка уже будет использоваться по назначению. Чтобы потом не придумывать, как это все приклеить. Вот так аккуратненько снимаем. Все лишнее. Ну вот теперь совершенно ровненькая такая поверхность получилась. Остатки глины можно использовать для дальнейших формочек. Теперь эти формочки мы ставим запекаться. Я обычно кладу формочки в пакет для запекания которые используются для приготовления пищи, для того, чтобы вредные пары не проникали в стенки духовки, чтобы можно было потом ее спокойно использовать для приготовления пищи. Вот такие формочки получаются, вот, вот из этой формы получится два вот таких уголочка. Как видите, они такие достаточно прочные, даже можно делать вот такие ажурные детальки, Получается очень даже замечательно. Я надеюсь, моя идея пригодится вам, будет очень полезна. До следующих встреч!